Почему? Заскоки будут всегда это, планеты там влияют и так далее, гормоны ударяют. Все в порядке. Вообще хочу дать совет. Если мужчина ругается, говорите, Да, любимый, как скажешь, любимый, и все время восхищается, какой ты молодец. Если женщина возмущается, выслушиваете ее. Но не забывайте и после этого обязательно подойти, ее, обнять и поцеловать. Почему? Потому что если женщина ругается, она хочет внимания. Она хочет объединить всех. А если мужчина ругается, то он требует, чтобы ему все подчинялись. Хочет подчинения. Хорошо. Так и говорить хорошо, любимый. Как скажешь, любимый, ты такой сильный. Муэ! Вот это ты даешь. Вот так нужно, а не обижаться. Я считаю, что самое безумное, что может придумать человек, это без конца обижаться на других людей и без конца дуться. Я считаю, что это люди которых воспитала гитлеровская Германия. И это фашисты. <смех> Почему? Нельзя обижаться. Во-первых, человек не понимает, на что обижается. Во-вторых, он забывает, что он такое сделал. в третьих никто ничего не понимает. Смысл получается обижаться. Я считаю, что если кто-то кричит, просто отворачивайтесь, как будто это не с вами происходит. После этого считаете раз, два, три, четыре, и после сорока говорите, ой, слушай, какой ты молодец, я так... Если человек говорит, да, ты была неправа, говорит, да, я была не права, все. Он говорит, да с тобой даже поругаться нечем. Он говорит, как же я люблю, когда ты вот такой нервный. Я вас научу жизни.